Итак, всем привет, с вами Аханадия, это Гриффир Шоу про Ютиш. Алло. Алло. Алло, привет, тебе надо прийти, да? Да. Напиши калбыстры ко мне. Ты новичок? Mm, ну да. А -а -а. Шоу. Давно играешь в Маникрафт? Да, два годочка. Два года, фига ты. Или год. Вот, год... Ты... Год... это я тебя типа, тупохну. Да? Mm. А, вот, я просто не mm. видел тебя. Так, можешь дать этот бутылки робота? Кит, кит бонус или кит сарти, вот эти вот, видишь? Видишь? Есть да. у тебя? На да, щебет. А -а -а -а. Спасибо за твою вещь. Ну пожалуйста. Как бы. Все, давай, пока. Так, все, звоним одному пацану. Так, все позвонить, все звоним. Алло. Лё. Алло, привет, тебя надо прытить? Да. Ну, давай отпяхся. Ты помнишь монеты-то? Да. А, ну, давай отпыхся. Ты новичок? Да. А, давно Маникрафт играешь. Да. А, вот ты, да? Вот а, ты писал, что умеешь дюпать, да? О, вот, все, ему открыл. Сейчас он должен выпрыгнуть. Да. Сейчас он должен прыгнуть. Так, сейчас. Сейчас сам мочи мочи его. Да-да-да-да-да. Эм, где он? А, вот он зашел, зашел. Все, да, да, мочи его. Где он? Он меня мочит. Да-да-да-да-да. Убили все. Эм, подожди, я тебя убил? Алло. Не знаю. Я вас двоих. Я стрел. умер, это факт. Капец. Ладно, пожалуй, я себя вещи оставлю. Ладно, давай, пока. Так, все, звоним чуваку. Так. Алло, привет. Тяну прийти? Да. А, ну давай, ты поехали ко мне. Я Нет. просто уходил так надолго, так. Ты новичок? Да. А, вот, это я тебя отпихнул, да? Подожди, я тебя не вижу. А, вот тебе все. Ага. Ч, давно в Маникрафт играешь? Mm, да. А, можешь Это, бонус. вот эту фигню дать? Зелька опыта. В кит бонусе есть они. Сейчас я напишу кит бонусы, не убьешь, наверное. А? Сейчас я напишу кит бонусы, не убьешь, наверное. Нет, нафиг я тебя, если я тебя приючу. Вот, блин. А ч они не подбираются? Вот, смотри. Я смотри. ты был брав. Все, спасибо за твою вещь. Как ты догадливый такой. А, блин, он вышел, Все, погнали дальше. Так, этого чувака я вообще где-то встретил на улице. Сейчас он мне добавил в скайп. Он, кстати, новичок. Так, все, сейчас звоним ему. Алло, вот, теперь слышно. Напиши, кид старт. Там вещи есть, вот как у меня вот эта бронька. О, спасибо за твои вещи. Пацан ты даун? Капец, ты полчаса меня добавлял в скайпе. Ты чё, не знал, как позвонить? Ты даун? Yeah. Все, ладно, давай, пока. Так, он подбирает вещи. Тогда да, да, Все. Просто он все написал. кит старт, кит бонус, все написал. Блин. <звук> ладно, погнали дальше. Так, все, мне чувак добавил в скайпе, сейчас я вам позвоню. Так, созвонить. Алло, алло, прям тебя надо прийти. Ну да. А, а ну... нас видишь двоих, как бы. Двоих? Ну. А, а вы новички? Ну, зашли, вот, а. Я как будто Но, уже ну, не. Я бы вот на... я... нас... как-то не новичка. Не, давай один сначала. Это а маленький дом такой. Потом можешь расширим. Давай. Этот. Давай тебе в личку позвоню. Да. Алло, давай, я тебе тп. А, вот, я тебя тпахну, да? Да. А где ты? Да а. что мне есть что-то? Это... Игл как-то назвать. Ой, это кит гини, да? А, да? А ты кит. Сейчас подожди, посмотрю. Кит бонус, что там в А, там алмазные блоки какие-то, наверное. О, может ну, дать. Как, на любых таких. Напиши, а, может а дать. У меня Сейчас. А, кит гринс, Чё это такое Я меч какой-то нашел. Сейчас я Маша дам его. Смотри. Бога, да, меч? Не знаю. Сколько от нее? А, ну там много, но с остановлением как бы. Ну там практически половину Да? А, ну-ка, этим сколько ну, вообще мало мало пол одно сердец ну ка этим сейчас одно сердце а этом практически все что за фигня у меня короче меч бога и простой меч подарок админа а, вот а вот как бы бери а. капец вот я... ну, напиши кит старт там есть такой вот смотри а, я, я тебя я... ударяю и пол сердечка а да а вот этим бога ой это кто это что за чувак не знаю, какой-то чувак тут был. А, сейчас подожди. Так, старт. А, мне его вот через один день что-то пишет. Дай, да, да. А, один. Ну-ка, ну сейчас, поздравляю. Не, не ешь, не ешь, не надо. Ой. А, а, пофер, сейчас давай... вот я три раза ударю. Убил. А, уби убил.